Всем привет! Смотрите как восстановить данные с RAID массива, собранном на сетевом хранилище TerraNASBOX 5. Как создать RAID, настроить сетевой доступ к диску, добавить сетевую папку, создать ICSI-раздел и восстановить удаленные файлы. TerraNASBOX 5 это простой в использовании сервер хранения, обеспечивающий доступ к данным по сети. Надежность данных в данном устройстве гарантируется функцией RAID, которая обеспечивает безопасность и восстановление данных. NAS на основе RAID позволяет пользователям добавлять или удалять из него накопители в соответствии с требованиями. Так же, как и другие носители данных и конфигурации RAID, NAS не является отказоустойчивым, независимо от типа, на котором он построен. Существует ряд причин, которые могут повлечь за собой потерю важных данных. Одна из самых распространенных причин потери информации происходит при повреждении файловой системы или выхода из строя оборудования. Сбой питания и скачки напряжения могут вывести из строя контроллер, диски или другую аппаратную часть хранилища, случайное удаление, форматирование, неправильная настройка и другие ошибки пользователя. И еще один распространенный случай потери информации неудачная прошивка NAS. При поломке сетевого хранилища или повреждении RAID его не удастся восстановить средствами Минас хранилища без потери информации, так как в процессе перестроения система отформатирует накопители. В итоге вы потеряете всю информацию, которая хранилась на дисковом массиве. Достать данные из поврежденного или разрушенного RAID — непростая задача. Дело в том, что информация записывается фрагментами на каждый диск, из которых состоит RAID массив. Чтобы достать из него данные, нужно собрать из накопителей разрушенный RAID массив. Для этого потребуется программа для восстановления данных с RAID. Далее в видео я покажу как создать RAID шестого уровня и с помощью какой программы можно восстановить данные с него в случае поломки на хранилище. Для общего понимания процесса построения RAID, давайте рассмотрим как создать его на данном типе устройства. Откройте любой браузер, который установлен у Вас на ПК и перейдите по адресу, на котором зарегистрирован нас. Введите IP-адрес в адресную строку браузера. Затем введите пароль администратора, по умолчанию это админ. Если вы его уже меняли, введите свой. В открывшемся окне менеджера кликните по значку RAID или откройте раздел Storage – RAID. Для добавления нового массива кликните по кнопке с плюсом Create. Здесь отметьте диски, из которых будет состоять RAID. Ниже укажите его тип, если нужно измените имя, размер блока и файловую систему. Для подтверждения кликните по кнопке Create и в окне предупреждения Yes. По завершении вы увидите окно с уведомлением, что RAID создан успешно. Okay. Файлы будут заливаться на нас по FTP, поэтому далее я покажу как его настроить. Для активации FTP соединения разверните вкладку System Network – FTP. Здесь установите отметку напротив Enable – Включить, а затем укажите дополнительные параметры и для подтверждения внесенных изменений кликните по кнопке Apply. Теперь FTP сервер включен, можно подключиться к сетевому диску по FTP и записать данные. Но прежде добавим новую сетевую папку, для этого кликните по ярлыку Share Folder ADD, укажите имя папки и права доступа, apply и ok. После подключаемся к сетевому хранилищу PFTP и заливаем нужные файлы. Данная модель сетевого хранилища позволяет делать снапшоты ваших данных. Это полезная функция, которая обезопасит вас от случайного удаления важных файлов. Кликнув по папке, состояние которой нужно скопировать, нажмите по кнопке Snapshot. И дождитесь окончания процесса, после чего у вас будет резервная копия папки его содержимого на этот момент времени. Помимо FTP подключения Terranas позволяет настроить ICSI соединение. Для того, чтобы создать ICSI раздел, перейдите в укладку Storage, Space Allocation. Здесь кликните по кнопке ADD. Укажите нужный объем, имя цели и другие параметры и для подтверждения внесенных настроек OK. – ОК. Создание раздела ICSI завершено OK. – ОК. Далее осталось подключить его к ПК и разметить в управлении дисками. после чего он появится в проводнике. Если вы случайно удалили файлы с ICSI диска их нет в корзине, их поможет вернуть программа для восстановления данных Hetman Partition Recovery. При обычном удалении вам не нужно будет доставать диски из NAS и собирать из них RAID. Достаточно просканировать диск и восстановить из него нужные файлы. HATMA Partition Recovery сетевой оси сайт как физический, так же, как и система вашего компьютера, это значит, что вы с легкостью сможете его просканировать и восстановить с него случайно удаленные данные. Для восстановления кликните по накопителю правой кнопкой мыши «Открыть», выберите тип анализа, в таком случае как правило достаточно быстрого сканирования. Ждем окончания и смотрим что ей удалось найти. Как видите, программа без труда нашла файлы, которые были удалены. Теперь их осталось только восстановить. Отметьте нужные файлы и кликните по кнопке «Восстановить». Далее укажите место, куда их сохранить – диск, папку. По завершении все файлы будут лежать в указанном каталоге. Если ваш рейд поврежден или разрушен вследствие выхода из строя на хранилища, аппаратного сбоя, неправильной настройки или прошивки оборудования, пропажи доступа к сетевому диску и так далее, Собрать из накопителей рейд и достать из него важные файлы вам поможет программа для восстановления данных с RAID Hetman Raid Recovery. Программа поддерживает большинство популярных файловых систем, технологий построения и типов рейд. Она в автоматическом режиме соберет из накопителей разрушенный RAID. Для того чтобы вернуть из дисков данные, их нужно достать из нерабочего у нас устройства и подключить ПК с операционной системой Windows. Если на материнской плате недостаточно SATA портов или разъемов питания, воспользуйтесь соответствующими переходниками и расширителями. После подключения накопителей операционная система может предложить инициализировать их или отформатировать.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 Быстрый или полный анализ. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Это займет меньше времени и поможет в большинстве несложных ситуаций. Если в результате программа не нашла нужных файлов, вернитесь в главное меню программы и кликните по диску правой кнопкой мыши. Выберите «Проанализировать заново». Полный анализ. Укажите файловую систему. Далее. Как видите, программе без труда удалось собрать разрушенный RAID и она нашла все файлы, которые были записаны на сетевом диске. Ранее удаленные файлы отмечены красным крестиком. Содержимое всех файлов можно увидеть в окне предварительного просмотра. Далее отметьте все, что вам нужно вернуть и нажмите восстановить. Укажите путь, куда сохранить файлы, диск, папку. Затем нажмите восстановить и готово. По завершении все файлы будут лежать в выбранном каталоге. Также можно восстановить файлы из ICSI диска. Открываем диск. Как видите в таком случае быстрое сканирование недоступно. Доступен полный анализ. Указываем файловую систему, если она вам известна. В противном случае оставляем все по умолчанию. Отметку поиска по сигнатурам можно снять. Ждем окончания анализа. Как видите, программа нашла все файлы, которые хранились на SSI диске, включая удаленные. Осталось их только сохранить на диск.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 Восстановление данных с RAID сложный процесс, поэтому важно осторожно обращаться с поврежденными дисками в процессе восстановления. С помощью Hetman RAID Recovery вы сможете сделать образы дисков и проводить сканирование уже с образов, что продлит работу поврежденного накопителя. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно.